Таймер ТМ 616 предназначен для автоматического включения и выключения нагрузки по заданному времени. В сутки может включить или выключить нагрузку 17 раз. С минимальным интервалом 1 минута. Встречаются модификации таймера ТМ 616 которые могут включать и выключать нагрузку 28 раз в сутки. Таймер имеет питающий элемент, и поэтому при пропадании питания настройки таймера не сбиваются. Также встречаются модификации таймера с другим питающим элементом. Установить таймер можно на стандартную 35 мм динрейку. или при помощи технологических отверстий на любую плоскую поверхность. Коммутирует нагрузку электромагнитное реле, которое вы видите на экране. Таймер может коммутировать нагрузку только напряжением 220 вольт. Максимально допустимый ток 30 ампер. Резистивную нагрузку, то есть тены, больше 4 кВт подключать не рекомендую. Индуктивную нагрузку, то есть электродвигателя, больше 2,5 кВт подключать не рекомендую. Лампы накаливания не больше 400 Вт. Схему подключения и габаритные размеры таймера вы видите на экране.